Поставила тесто. У меня Андрей завтра уезжает. Андрей вчера блины жарил. Тесто ставила. Очень вкусные получились вот остатки. <смех> Сладкие мясо вытащила. Хочу сделать с мясом. С мясом из картошки пирожки. С луком. Есть капуста обязательно. И суп борщиц сегодня будем варить. Так что вот так вот, друзья. Ну вот, друзья, смотрите, как у меня тесто поднялось. Оно ну да, прям все Оно вываживается Я пока шинковала вон начинку Капусту тушу Все капец, хорошее тесто Да, мешательное Тушу Папа завтра уезжает Вот пирожки надо приготовить, да? Да Баба едет в садик А мы пойдем в садик нет. Папа, там работы много. Ну все, сейчас опустим. Слышь, и... под руку. Не надо, я сама. У тебя руки чистые, чтобы помогать? Да, руки чистые. Ну вот, опустили тесно. Опять закрыли. Сейчас могу быстро могу и И как раз... Капусточка потушится. капусты много. Борщец будем варить. Дальше борщец. А это у нас мясо, сало, картошка и лук. Все мелко на, на Приготовила кофе. Сейчас кофе еще надо. Так, это тесто, тесто. На, на, на. На, вот тебе. На, на. Все, не трогать. Так, кофе с молоком каждый день кофе с молоком пью мне очень нравится я андрей тоже а так чисто кофе не пьем только с молоком ну все ну все Ну все, друзья, мы заканчиваем пироги. Динарка у меня мажет, как обычно. И она любимое Занятие, да? Нет. Чего нет? А? Я не люблю мажать, да? Куда да? Угу. Ну, маш, маш, маш. У тебя хорошо получается. Я говорю, Динара, иди маш, последние пироги. Так, аккуратненько, дочь. Вот здесь, да, не забываем. Я вот, вот, вот так, смотри. Я а. смотри, Не надо, не надо, не надо, не надо. Пускай лежит. Так, пирожки это у нас с сыром и с капустой очень понравилось. Мне Может. не понравилось. Ты сыр, потому что не любишь. А что, люблю, только капусту нет. Сай, сай. Ты капусту просто не любишь. Дарина, убери папе телефон. Диме очень понравилось. Папе очень понравилось. Вам ничего... Тебе-то... Я знаю, что тебе вечно ничего не нравится. Это с капустой, с мясом. У меня уже... С мясом уже навернули хорошо. Так, вот с мясом у нас здесь. Духовочки. Да. Иди, дочка. что у меня взрыв макароны в фабрике. Вот там дальше красопеты начинают. Дай-ка дай полотенце мне принеси. Полотенце где на... Вот, намажь быстренько. Да. <смех> все, поспевает. Смотрите, бульончик. Кипит там все. Кипит. Как это? А -а -а, картошка. его. <смех> да, да, да. В этом. Так, водичку нам надо сюда срочно. Уфа, уфа. Всем привет, друзья! Иду кормить свое хозяйство. Наше домашнее хозяйство. И встречает меня, как всегда, боняша. Там соседка несет тоже кормежку Боньки. На самом деле уехал. Все. Смотрите, как блестит, прям блестит. Все. Сегодня солнечно морозно но очень классно я люблю такую погоду друзья Смотрите, это шарик попрыгайка. ну давай халят оба ну где ты фигура сейчас дам да постой секунду то постой я что принесла? Пирожки принесла, которые не доели. Да. С капустой все вчера съедем. Смотри, от мяса кожа. чего взять, с чего съесть, да? Кушай, кушай. Так, это я здесь хлеб принесла козам. Потом... тащит. А, в свою нору тащит. А нору. Так, кормить надо. Че, Боня? Вкусно, да? Кушай, кушай, кушай. Андрей у нас уехал сегодня, все, командировку опять на пару недель. звонил уже, в городе был, Сейчас от города 200. ай, два часа надо ехать, сегодня зерно да. Вася, Ду ты ду-ду-ду-ду-ду! С ума сошел? Сейчас дам! Но он мне набрал сюда В окрагу очень удобно Пошлите, пошлите, холодно оттуда а здесь. то дам Тепло они здесь, хорошо Да подожди ты Вася, дай им дам Холодно здесь А, зерно они ключи зерно нашли. Сейчас закрою я вас все равно. Ну холодно. Когда по 4 яйца в день дают. Когда ни одного не дают. Ну, может, после обеда будет. Фиг его знает. Боня! Ты что, Ваську-то убьешь? Давай сейчас давай постой да. Вот, зерна надо. Да, ключи здесь. А как бы сам даю. Сейчас, Флась, сейчас, подожди. Ой, как закрыл сильно. Товарищи, какие вы! Ну все, друзья, покормила я курочек, гусей. Гусей там еще земля полна. Васю покормила. Васия, да. Да, трясь, трясь. Пойдем теперь наши, наши козочки доить. коз кормить. Андрей все подготовил, говорит. Сейчас увидим. Ой, чуть не помню. Машил мне, очень хорошо подготовил, еще митарь все занес, я четыре сказал, можешь спокойно не кормить, сейчас, сейчас открою, ждите, руки мерзнут, а так все нормально. Так, ничего ну кулема. Пошли хлеба дам, хлеба дам. Ууу, но -у, -у. Да у вас здесь правда полно всего покушать. Отпускал Андрей с Ты-то ведь лопнешь скоро, детонька. Точно лопнешь? Это что такое? проект несешь, что ли, или что? Или просто ожерело так? Даша, где то Тебя завалили, да? Пошли туда, пойдем туда. Трясетесь? Холодно, я вас закрою сейчас здесь. Идите туда. Дайте, пошли хлеба домой. Ой, да здесь. Идите туда, господи. Яша, у меня камера даже мерзнет. Подожди, Маня. На. Чем сбежала? На. Ешь хлеба. Снег-то есть у тебя? Есть. На, еще ещё беш. Беша! Беша, на! Давай я сейчас подую. Зерна вам надо дать Шторочки. Сейчас вернушки дам вам. Ой, закрою я вас, Холкну здесь. друзья. Сейчас подаю я их.